Я Макс. Это история о том, как я узнал про ВИЧ. Мы с Димоном лучшие друзья с детства. Он всегда умел хорошо затрясить. А спустя полгода... Слушай, ты чё, куда пропал? В общем, тогда в клубе с парнями мы кое-что попробовали. Сегодня выяснилось, что у меня ВИЧ. Я даже не знаю, что с этим делать.